отношение человека к своим родителям оно должно быть священным я считаю что несмотря на то сколько там мама делала или папа делал для вас были ли они хорошими или плохими совершали ли они какие-то поступки или не совершали это вас не касается ваш священный долг по моему мнению изменить свое отношение и делать все так чтобы им было комфортно чтобы они могли понимать что их возраст он под защитой вашей и что они могут и благодатно и благотворно и проживать и доживать и в общем-то жить и чувствовать себя хорошо я считаю что не нужно вспоминать о том кто что кому дал потому что это похоже немножечко на такой вот продажность. А я считаю, что...